Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну как и вы? начнем, наверное, Привет. знаете, с чего? Что-что? Я говорю, видно, слышно, все в порядке. Замечательно, связь тату то ту, -ту, -ту слава богу электричество есть потому что какой бы ни был интернет если электричество не будет на этом все все, все все наше общение закончится значит а давайте вот о чем чьи же интересы продвигает а, господин как его язвительно назвал наш а, ведущий алексей орлов а, пациент белого дома Интересы, Чьи интересы продвигает пациент Белого дома? Интересы Ирана или интересы Израиля? Да, да. Вот, Сергей, как раз, а то, что называется, к о вашему вопросу, тут недавно бывший министр иностранных дел Ирана, Мухаммад Джават Зариф, стал автором книги на ФАРСИ о ядерной сделке 2015 года. И надо сказать, что книга это частично, по крайней мере, была переведена на английский язык, и из нее можно многое понять в процессе, как бы вот, о процессе нынешних ядерных переговоров, идущих в Вене между Ираном и вот то, что называется группой P5 плюс 1, США, Россия, Китай, Франция, Германия, Франция. Книга называется ⁇ Ядерная сделка ⁇ И рассказанная история о, договоре, о ядерном договоре, проектировании безопасности прав и развития Ирана. И она проливает свет действительно на важный вопрос, как так получилось, что США пришли к тому, что приняли, по сути дела, все иранские условия по всем основным вопросам, несмотря на то, что двухпартийное противодействие э, было незаконно ядерной программе Ирана. То есть когда все это начиналось, в общем-то и демократы, и республиканцы в большинстве своем в Сенате и в Конгрессе были против ядерной программы Ирана. Как же так вышло действительно, что э, все ключевые моменты были... В общем, во всех ключевых моментах иранцы победили, а американцы уступили и приняли их в сторону. И вот, как я уже сказал, иранский правозащитник Хишмат Алави, он перевел э, некоторую часть этих самых мемуаров в залив фас на английский и в своем аккаунте в, аккаунте, в Твиттере выставил. вот там как бы, э, рассказывает залив в, этом, в этой части перевода о том, как в 2014 году иранский режим решил... Э, передать копию своего проекта соглашения другим переговорным группам через лицо, контактировавшее с делегацией США и активного члена международной кризисной группы. То есть вот еще 2014 год, еще нет никакого договора, еще только все начинает вариться, и вот иранцы делают такой шаг, они передают свою как бы позицию, свое видение этого договора, то есть с учетом своих интересов исключительно, через лицо, как пишет Дживадзариф контактировавшая с делегацией США и активного члена международной кризисной группы. Что такое международная кризисная группа? На английском аббревиатура ICG. Это, если кто не знает, это такая транснациональная некоммерческая неправительственная организация, которая была основана Трамп, Джорджем Соросом в 1995 году и, по своему собственному определению, работает над предотвращением войн и формированием политики, строящей более мирный мир. Но вы понимаете, Джордж Сорос занимается переустройством мира в более мирный с 1995 -го года. И вот его флагманская команда, которая как бы занимается большой международной политикой, называется «Международная кризисная группа». Цель, как пояснил Зариф в своей книге, заключалась в том, чтобы проложить путь для лоббирования нашего проекта, пишет Зариф, то есть иранского проекта, Соглашение. И вот Зариф пишет о том, что этот сверхсекретный шаг дал желаемый результат. После того, как представитель ICG, то есть вот этой самой кризисной группы, созданной Соросом в 1995 году, Али Ваес, получил проект соглашения Ирана, ICG, международная некоммерческая и неправительственная организация, опубликовала свой собственный программный документ, автором которого являлся вот этот самый Ваес, через которого Зариф передал иранскую программу, и который отражал содержание иранского проекта. Понимаете, что произошло? То есть иранцы составили договор, как им нравилось, а международная неправительственная, некоммерческая организация Джорджа Сороса представила это как свое видение договора, который должен был быть подписан. И после этого статья того же самого ВАЙЗА, то есть представитель этой самой международной кризисной группы, который написал программный документ от имени своей кризисной группы, но при этом это был на самом деле документ, написанный командой режима иранского, он же пишет э, такую статью Иран и и 5 плюс 1 решение ядерного кубика Рубика. Эта статья поддерживается американцами и, по сути дела, становится основой ядерной сделки 2015 года. То есть теперь все становится на свои места. Почему такой выгодный договор, подписал Обама, выгодный для Ирана, не для э, Америки или для э, суннильских стран арабских или для Израиля. Да потому что этот договор изначально был написан иранцами. А затем международная кризисная группа Сороса, Джорджа Сороса, в лице представителя этой группы Вайза, который был поддержан американской администрацией Обамы, она уже представила этот проект как вот такой как бы некий, арбитра... ар... э... Э... Э... Э... некий договор со стороны. Да? То есть забыв, что это на самом деле сделали сами иранцы. Ну, забыв. Так, так вот, до 2014 года начальником ВАЭЗа был, кто бы вы думали, ну, конечно, Роберт Малли, который присоединился к администрации Обамы в том же году, оставил должность директора программ ICG по Ближнему Востоку и Северной Понимаете, да? То есть Роберт Малли, который стал потом представителем оба, в адми, администрации Обамы, его подчинённый, и был Али ВАЭЗ тот самый, который взял у иранцев проект договора и превратил его в, уже в договор, как он есть. Вскоре после прихода в администрацию Обамы в качестве специального помощника президента и координатора Белого дома к Лижнему Востоку, Северной Африке и региону Персидского залива Мали стал ведущим членом американской группы на переговорах с Ираном. В 2017 году Мали вернулся в ICG в качестве руководителя отдела политики, а затем стал ее главой и снова покинул ICG в 2021 году, когда президент Джо Байден назначил своим посланником по переговорам с Ираном. То есть вы понимаете, да? Есть группа Джорджа Сороса, которая в свое время просто взяла иранский проект договора и превратила его, отсунула его фактически, э, сделала его договором, как он есть. И э, те люди, которые за этим стояли, это был Али Вайз и Роберт Малли. Роберт Малли — представитель администрации Обамы, который сейчас вернулся э, в администрацию уже при Байдене и стал теперь переговорщиком американским с Ираном. Понимаете? То есть тот человек, который фактически лоббировал иранскую позицию в Америке, он теперь представляет Америку на переговорах с Ираном. Как отмечает этот самый правозащитник э, иранский, который перевел с Фарси книгу Джавада Зарифа на английский, ICG все отрицает. Отрицает, что служил лоббистом и фактически доверенным лицом Ирана, представляя проект соглашения Ирана как свой собственный. Но так или иначе, отчеты Мали и Вайза показывают, что даже если они не продвигали проект соглашения Ирана, добиваясь его принятия команды Обамы, они, тем не менее, долгое время являлись защитниками иранского режима и апологитами его. Террористических всех сателлитов и марионеток. Они оба поддерживают полную отмену ядерных санкций в отношении Ирана. В октябре прошлого года, когда Иран все еще отказывался возобновлять переговоры по ядерной программе после смены правительства в Теге ранения и, и таким образом, как бы подавал сигнал Вашингтону, мол, не станет предпринимать никаких значимых ограничений в отношении своей ядерной программы, Мали уже тогда заявил, мы готовы отменить все санкции, которые были навязаны администрации Трампа. А Вайс, его подчиненный, ICG со своей стороны защищал ядерную программу Ирана, выступал против санкций, среди прочего, защищал иранскую ракетную программу и хвалил нынешнее правительство во главе с Ибрагимом Раиси, иранское правительство, который, этот самый Раиси, которого похвалил ВАИС, он в свое время получил кличку Тигеранский мясник, потому что в 80-х годах лично участвовал в убийствах десятков тысяч диссидентов. То есть, это Ибрагим Раиси нынешний президент Ирана, это не просто политик какой-нибудь или богослов он э, не просто даже, так сказать, теоретик э, терроризма, он убийца кровавый, то есть э, человек, у которого руки по локоть в крови лично, он лично убивал, мучил, э, пытал десятки тысяч диссидентов в 80-х годах. За это его прозвали «Тегеранские мясники». И вот этого чудесного человека как раз Ваес э, хвалил и радовался, что вот такой замечательный человек стал премьер, э, президентом Ирана. И вот теперь... Два, Это парочка, Вайз и Мали, они снова как бы, на коне, снова придели, и они теперь представляют американскую позицию на переговорах с Ираном. Да? На самом деле Мали и Вайз не раз выступали и в роли апологетов иранских террористических марионеток типа Хизбалы и Хамас. Например, в 2008 году Мали был исключен из президентской кампании Обамы после того, как выяснилось, что он поддерживал тесные контакты с террористами Хамаса и Хизбалы. То есть в 2008, году, в 2008 году Обаме нужно было как-то убрать вокруг себя вот этих чудесных людей, чтобы они не мельтешили, не отпугивали прекраснодушных идиотов. И тогда Малик, который активно дружил с Хамасом и с его из команды президентской убрал. Но потом, как вы видите, вернулся, и вернулся уже, то, что называется, по -крупному. И, Амали в свое время говорил так, это ошибка думать о Хамасе и Хизбале только как о террористических группах. По его словам, это социальные движения, которые, возможно, самые укоренившиеся движения в соответствующих обществах. То есть это вот и есть суть этих обществ. Нужно их понимать, а какими не есть. И, Алави, вот тот самый правозащитник, который все это перевел, вытащил, он задокументировал э, то, что иранские государственные СМИ называли в свое время Вайза просто протеже Зарифа. То есть иранские СМИ как раз не скрывают, что Ваец, подчиненный Мали, тот, который, собственно, про -э, провернул эту, эту чудесную операцию с подменой договора, ну, подменой, как вот, иранский договор пошел как, основы, как договор между странами, иранский проект. Так вот, э, иранские СМИ так его и называют, что он протеже Зарифа. И человек, который сыграл главную роль в составлении текста ядерного соглашения 2015 -го года. То есть как раз в Иране они гордятся и радуются тому, что вот им так замечательно все удалось сделать. И, как сообщают иранские СМИ, на нынешних переговорах ВАЭС выступает посредником между делегациями США и Ирана в Вене вместе с послом России Михаилом Ульяновым. То есть два человека, которые из, от Сороса и пришли к Обаме и устроили в 2015 году эту самую сделку, причем сделку, написанную фактически иранцами, просто подписанную американцами, теперь они представляют американскую сторону на переговорах в Вене с иранцами снова. Так вот, возвращаясь теперь к Байдену, то есть мы уже поняли, кто такой Мали, Мали кто такой Вайс, а что с Байден? Когда Байден назначил Мали своим главным посланником на переговорах с Ираном, то многие комментаторы как бы успокаивали нас и говорили, что этот шаг был направлен, на просто чтобы угодить крылу демократической партии Берни Сандерса и вот этому знаменитому отряду, пресловутому отряду Лихана Марш, Шитлай, Бакази, Кортес и их камрад. Они утверждали, что Байден на деле куда более умеренный, чем Мали. Понимаете, то есть типа, ну, конечно, вот у него есть это радикальное крыло э, братьев мусульман, коммунистов и вообще полный полный отстой, полных отморозков. И вот, чтобы угодить этим полным отморозкам, он назначает Мали, ну. Как бы, ну, переговорщик, ну пусть он там покрутится, да. И предполагаю, что такие утверждения могут немного успокоить. Потому что, ну, чтобы там Мали не говорил, все равно же есть Байден, мудрый Байден, который все, конечно, все проконтролирует. Так вот, такие успокоения, они напрочь игнорируют э, давнюю историю поддержки Байденом иранского режима, которая на самом деле была последовательно на протяжении десятилетий. Шла ли речь о Байдене сенаторе, шла ли речь о Байдене вице-президенте, или уже. О президенте. Ведь в 1979 году, как и тогдашний президент Джимми Картер, Байден поддержал Айотову Хумейни и его революционеров, когда те свергли шах и превратили Иран в исламскую теократию. Правда, в отличие от Картера, который сильно разозлился на Хумейни, когда э, бандиты Хумейни э, взяли штурмом посольства США в Тегеране и захватили в заложников американских дипломатов, Байден как раз иранцев продолжил поддерживать. На протяжении всего кризиса с заложниками Байден оставался одним из самых откровенных противников решительных действий США по их освобождению. Понимаете? То есть уже в 79 году Байден был великим другом иранской революции, а вовсе не интересов Америки. И даже заложников иранских он предпочитал, так сказать, э, что не нужно доставать оттуда решительными действиями, потому что, ну что ж, между друзьями чего-нибудь. А после терактов 11 сентября Тогдашний председатель Сенатского комитета по иностранным делам Байден выступил за отправку Ирану подарка в размере 200 миллионов долларов, чтобы продемонстрировать поддержку США исламскому миру. Вы понимаете, насколько все как бы фантастически запущено. То есть вот был теракт 11 сентября, когда еще э, даже близко мы не знали вот этот весь пресловутый отряд Рашит Лайб э, или Хану То есть как бы казалось бы... Демократы, республиканцы были куда более, ну, демократы были бы куда более вменяемы, и все были в ужасе, и в разведке прекрасно знали, кто стоит за Бен Ладеном и за всей этой командой. И вот Байден выступает за то, чтобы Ирану сделать подарок 200 миллионов долларов. Подарок или откупные, отступные, что он имел в виду тогда? Или просто тогда уже он был человеком, который продвигал интересы Ирана в большей степени, чем американские интересы? И Байден же был архитектором ухода США из Ирака в 2011 году, когда фактически контроль над Ираком был передан иранским марионеткам и доверенным лицам. И Байден был одним из самых ярых сторонников решения тогдашнего президента Барака Обамы вести переговоры по ядерной сделке с аэртолами, несмотря на тот факт, что это открыло Ирану дорогу к ядерному арсеналу и, по сути дела, подорвало прежнюю структуру альянса США на Ближнем Востоке, поставив под угрозу американских союзников, арабов и Израиль. И вот после того, как следующий президент Дональд Трамп отказался от ядерной сделки в 2018 году из-за нарушения ираном ограничений, которые были наложены на сделкой на его ядерную деятельность, Байден сразу же пообещал, что вернется к сделке в случае избрания. То есть на самом деле Байден никогда не скрывал того, насколько глубоко он у иранских интересов. Кто-то хотел это замечать, кто-то не хотел. Но он этого как раз никогда не скрывал. И вскоре после своего избрания он исключил из списка иностранных террористических организаций хуситов. По сути дела, это вот Хизбалла в Йемене, такая же, как в Ливане, есть Хизбалла, а в Йемене у Ирана есть другие протежи и другие марионетки. Это хуситы. И именно Байден прекратил эффективное применение санкций США против Ирана и за последний год отменил многие из наиболее таких, таких вот качественных и, и серьезных санкций. И именно Байден убедил Южную Корею и Катар выплатить Ирану миллионы долларов. И именно Байден, теперь уже мы понимаем, назначил Мали, руководителя переговорной группы США. Это не просто так, это не была уступка радикальным отморозкам и его партии. Это была его собственная программа, с которой он, надо отдать ему должное, последователен с ней с 1979 -го Байден, далекий от попыток хоть чуть-чуть ужесточить умиротворяющую позицию Мали в отношении Ирана, полностью поддержал его против всех критиков. Вплоть до того, что даже когда э, наш горе премьер э, Беннет демонстративно избежал встречи с Мали, когда Мали прибыл в связи с в Израиль в ноябре прошлого года, Байден был в ярости и отомстил Беннету, отказываясь на протяжении нескольких месяцев разговаривать с израильским премьером. У нас. Пресса старалась это не э, акцентировать и не замечать, но те люди, которые следят за ситуацией, они заметили. И э, как бы тут все, все на виду. Можно об этом не писать, если пресса полностью вся подчинена тому, чтобы петь Асану э, великому мудрому Беннету и не менее великому и не менее мудрому Байдену. Но ведь все на виду. Есть вещи, которые даже говорить не нужно. И вот две недели назад трое членов переговорной группы США в Вене подали в отставку. Эти трое членов — это не какие-то второстепенные персонажи. Один из них — это заместитель Мали, эксперт по международным санкциям Ричард Непью. И вот все эти трое, которые подали в отставку, они просто были в шоке от того, как Мали ведет переговоры. То есть, возможно, они тоже не самые правые по взглядам своим, возможно, они вовсе даже не республиканцы, они вполне себе демократы, попали в эту команду. Они были представителями новой администрации американской, байденовской. Но даже для них готовность Мали сдать все позиции Америки была как бы чрезмерной. И они сочли это, как на Мали по отношению к Ирану, контрпродуктивным. То есть они, возможно, действительно хотели достичь какого-то соглашения, какими бы прекраснодушными и наивными они ни были, но они хотели какого-то какой-то как, соблюсти интересы Америки. И вот согласно Wall Street Journal, все трое посчитали, что, учитывая ядерный прогресс Ирана, сделка 2015 года больше не актуальна. И они выступили за осуждение Ирана, за нарушение им ядерной сделки через Народное агентство по атомной энергии ООН. Но спор между Мали и Никью был доведен до Байдена, и Байден стал на сторону Мали. И поэтому Никью и его коллеги подали в отставку. И вот созвучие, фактически полной политики Мали и Байдена, неизбежно приводит к выводу о том, что нынешняя администрация американская, она вовсе не является партнером тех, кто стремится остановить Иран, предградить Ирану путь к ядерному оружию. Напротив, она партнер Ирана. Никакая сделка, которую Байден сказать, готов провести, не заблокирует путь Ирана к ядерному арсеналу. Это нужно понять сейчас уже. Если сделка будет заключена, ее единственным бенефициаром станет Иран. Его террористические марионетки. И они обогатятся за счет отмены санкций. Понимаете? То есть все на виду, просто можно на это не обращать внимания, можно обратить внимание. И тогда все становится на свои места. Байден с 1979 -го года является лоббистом иранских интересов. И сейчас он ведет это все таким образом, через людей, которых он назначает и поддерживает, чтобы Иран мог получить ядерное оружие, и при этом все санкции с него были сняты. И как вся эта печальная реальность отражается на Израиле? Увы, действия правительства Беннета лапида Ганса в отношении Ирана не создают впечатление того, что израильские лидеры как бы не осознают реальность, в которой мы сейчас оказались. Буквально в понедельник после разговора с Байденом впервые за несколько месяцев Беннет заявил, что Израиль сохраняет свою свободу действовать в любой ситуации, независимо от того, будет ли достигнуто соглашение между Ираном и мировыми державами. Но кому обращался Беннет с этим заявлением? Очевидно, Беннет не обращался с этим заявлением к внутренней аудитории, потому что в Израиле нет дебатов, нет споров о том, должен ли Израиль сохранить свою способность и свободу действовать независимо, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. Это как бы очевидно. Израильтяне считают само собой разумеющимся, что именно таковой должна быть политика правительства. Видимо, аудиторией заявления Беннета, целевой группой, так сказать, была администрация Байдена. Заявление Беннета и, в частности, отправка советника Беннета по национальной безопасности в Вашингтон на этой неделе, они показывают только одно. Беннет по-прежнему полагает, будто бы Байден заинтересован в том, о чем говорит Израиль. А Израиль как будто бы может послиять на позицию Байдена по Ирану. То есть Беннет, возможно, притворяется, но, возможно, он действительно в силу своей ограниченности не сознает, что реальность другая. Он пытается уговорить Байдена защитить интересы Америки и Израиля против интересов Ирана, при том, что Байден совершенно открыто продвигает интересы Ирана. И это видно не каким-то большим специалистам и экспертам, это видно любому человеку, который просто умеет составлять факты вместе. Но в этом заблуждении Беннет абсолютно не одинок. Министр иностранных дел Ейрю и министр обороны Бенни Ганс, еще два великих мудреца израильских, тоже дали ясно понять своими заявлениями и действиями, что они абсолютно не понимают реального положения. Они не понимают, что Израилю не с кем обсуждать что-либо, связанное с Ираном в администрации Байдена. Ну, возможно, что найдутся, так сказать, умеренные люди, которые скажут, ну, у Израиля нет другого выбора, кроме как продолжать делать вид, будто бы отношения с администрацией Байдена по-прежнему остаются гармоничными. Поскольку если израильтяне признают, что администрация Байдена враждебна, экзистенциальным, сущностным интересам Израиля, то это подорвет международное положение Израиля. То есть, ему надо делать хорошую мину при плохой игре, делать вид, что все в порядке, потому что если мы скажем громко «ребята», Байден просто ведет ситуацию к тому, чтобы Израиль был уничтожен с помощью Ирана, то это, мол, подорвет международное положение Израиля. Но у этого аргумента на самом деле есть и обратная сторона, потому что вот эти восторженные словословия Беннета, Лапиды и Ганса в адрес Байдена и его команды их неуклюжие лоббистские усилия, то есть они там никому не нужны, никто, никого их, никто в администрации Байдена не интересует. Они пытаются все, давайте вот как-то, куда вас никто не слушает там, вы там никому не нужны. Вас отпихивают, и ваш лоббиз, весь ваш лоббизм, он выглядит просто как, как детский лек. И все это вместе отталкивает от Израиля фактических союзников, столь же заинтересованных помешать Ирану стать региональным гегемоном, обладающим ядерным оружием. Речь идет о суннитских арабских государствах Персидского залива, о Египте и о республиканцах в Конгрессе. И все они возмущены проиранскими позициями Байдена. И для них унизительное заискивание Иерусалима и лезть в адрес Байдена со стороны Беннета — это признаки того, что Израиль больше не относится серьезно к предотвращению э, становления Ирана в государством, государстве. Понимаете? То есть Беннет своим лепетом и своей глупостью он фактически разваливает тот союз, который в свое время Натаньял с Трампом и Эмирата, с Эмиратами построил. Союз Израиля и арабских государств против ядерного Ирана. А теперь беспомощная, нелепая, неуклюжая политика израильтян, конкретно Беннет и его команда, она все это ломает. Саудовцы и Эмирации реагируют на предательство администрации Байдена, подстраховывая свои позиции. Они пытаются наладить контакты с Тегераном. Они вместе с Египтом укрепляют свои связи с Китаем и Россией, понимая, что все, Америка как бы кирдык, защищать как бы или вообще разговаривать там не с кем нужно, спасаться самим, мы ну, будем дружить с другими странами. Но, с другой стороны, они пока еще как бы пытаются держаться поближе к Израилю. И вот Ганс совершил визит в Бахрейн. А Цхаг герцог наш президент, наша королева, сказать, побывала в Абудавине на прошлой неделе. И это все говорит о том, что арабские государства все еще надеются, что Израиль как бы готов взять дело в свои руки и восстановить себя в качестве лидера борьбы против Ирана. Что касается республиканцев, то они по-прежнему решительно настроены против возобновления ядерной сделки 2015 года и снятия санкций с Ираной. На этой неделе 32 сенатора республиканцев подписали Байдену письмо, в котором говорится, что они заблокируют реализацию любой сделки, которая не будет предоставлена на утверждение в Сенат. И израильская политика, если бы она была основана на реальной ситуации, а не на иллюзии, она должна была бы быть сосредоточена на работе с союзниками Израиля, которые видят иранскую угрозу точно так же, как ее видит Израиль, а не на неуклюжей лоббирование администрации, которая рассматривает Израиль в качестве помехи своей задачи переориентировать Америку с Израиля и арабов-суннитов на Иран и его террористических сателлитов. Но, к сожалению, Бен, Беннет продолжает отрицать э, поддержку Байденом иранского режима, как бы не замечать ее, И таким образом как бы мы не только не добиваемся ничего в направлении своих интересов, мы подрываем авторитет Израиля в глазах его союзников и ослабляем способность Израиля действовать затем. тем, в одиночку или вместе с союзниками против стремительного продвижения Ирана к бунту. И это, конечно, э, мягко говоря, вызывает просто ужас, поскольку мы понимаем, что сейчас ситуация складывается самым ужасным образом, каким только могла бы быть. С одной стороны, в Америке практически откровенные сторонники Ирана и его э, кровожадного, кровавого режима. С другой стороны, в Израиле люди то ли по глупости, то ли по неспособности, не понимают того, где мы сейчас оказались. Вот такая вот ситуация. Давай, да, давайте мы, наверное, сделаем сейчас перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Если будут вопросы, уважаемые дамы и господа, 847-400-5200, звоните, задавайте, Александр постарается ответить. Открытый диалог. Диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Продолжаем нашу программу и давайте, наверное, попробуем принять телефонный звонок, прежде чем мы перейдем к следующим темам. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Александр, вот две новости, которые я посчитал здесь на местном израильском канале вчера, что израильская служба безопасности перестала сотрудничать с израильской службой безопасности. Палестинская служба безопасности перестает, перестает сотрудничать израильской службы безопасности. Это первый вопрос. И второе сегодня новость, что Россия, вот я не помню, то ли попросила, то ли потребовала от Израиля прекратить из бомбовые удары по Сирии. Пожалуйста, прокомментируйте. Окей. Okay. По поводу первого, э, ну, банда в Ромале. Которые, так сказать, вот этот Абумазан и его бандиты, они регулярно э, устраивают такой скандал, они заявляют о том, что они отказываются сотрудничать с израильскими службами безопасности, э, потом это у них проходит. То есть это такие э, для, для внутреннего употребления, чтобы показать, какие они гордые и независимые. Но это, э, по большому счету означает, видимо, то, что они требуют очередных уступок у правительства израильского, возможно, каких-то денег, новых траншей э, денег, и таким образом сказать, сказать, что это землетрясение, что это что-то важное, нет, я такое не, не скажу. Это так сказать, рабочий момент. То есть они требуют, сейчас пытаются добиться еще каких-то послаблений, каких-то уступок, и громко кричат о том, что они пр прекратят сотрудничество. Такое случается так сказать, регулярно. Просто раньше при Натаньяо мы не знали об этом, потому что никого это не интересовало. Теперь они снова так сказать, привлек... э, в центре внимания. Что касается российского требования, я, честно скажу, я не видел этого заявления российского в израильской прессе, не знаю, откуда оно взялось. Может быть, я пропустил, может быть, источник, который вы процитировали, он придумал это сам. В любом случае, Россия, безусловно, ведет себя с Беннетом не так, как с Натаньялом. То есть к Натаньялу они относились с уважением и знали, что Натаньял умеет договариваться, но умеет и добиваться своего. И с ним лучше вести себя прилично. А Беннет, они видят, кто, что из себя представляет этот э, человек. И они понимают, что можно его как угодно полоскать, пикать носом и, и все что угодно. Поэтому не исключено, что они действительно пригрозили Израилю, типа, ну и что вы нам сделаете? Кто ты такой, Беннет, чтобы мы тебе не ткнули носом? Ну, как-то так. И следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, в своем анализе вы как-то сказали, что э, пришло два человека к Обаме от Сороса. Но вся проблема в том, что Обама сам от Сороса. И вот когда говорят, как это ну, вообще получается, что э, архитектор всего этого безобразия, которое сейчас в Америке происходит, это Сорос. И говорят, ну как это, столетний какой-то старик, и он, получается, руководит всем этим э, э, э, ну всем миром, и как это такое может быть? Ему давно уже порой на покой. Он, к сожалению, не один воспитал огромное количество своих этих птенцов, которые и руководят всем миром, и, и, и под их руководством, мне кажется, что если, если только не, мы не справимся вот, в следующие выборы, то они прекрасно победят. И, и Иран таки получит ядерное оружие и будет заправлять э, в, этом, в вашем регионе как захочет. Вот как вы считаете, так оно или нет? Спасибо большое. Ну, снова, я сторонник держаться подальше от э, теорий заговора, конспиративных теорий. Но вы правы, да, Обама и сам был человеком, так сказать, из, э, из тех же кругов, в которых воспитываются птенцы Сороса. Просто в данном случае я конкретно показал, как это происходит. То есть вот есть теории заговора о том, что, мол, Сорос правит миром, а есть конкретные вещи. Вот есть организация, которая была им создана, и вот люди из этой организации продвигали интересы Ирана таким вот образом через администрацию Обамы. Так что, mm -hmm. что я вам скажу? Надо добиться того, чтобы Добрый день, пожалуйста. Можно задать вопрос. Слушаем вас. Можно ли задать вопрос? Пожалуйста. У меня такой вопрос. Как израильтяне... Израильское правительство относится к Украине, к их Майдану, майдановским властям и всему подобному. Если можно, я послушаю по радио. Израиль относится к Украине, как и к большинству других стран. У нас есть огромная э, диаст, то есть, как бы В Израиле живет большое количество людей, приехавших с Украины. Э, на Украине живет большое количество евреев. Отношения с Украиной на самые дружественные. Есть множество торговых договоров, политических, общественных каких-то. Я полагаю, что ваш вопрос связан с тем, как Израиль относится к нынешней ситуации напряженности между, сказать, той, фактически той войной, которую ведет Россия против Украины. Израиль к этому никак не относится, потому что у него хватает своих проблем. И все, что он может сказать, ребята, вы должны уметь защищать себя сами. Кто себя сам защищать не умеет, тот не будет свободен. И это общее правило джунглей, в которых мы живем. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. А, Александр, что вы так аккуратненько если следите, которые украинцев? Да у вас полно не, живущих с Украины. У вас полно украинцев, не имеющих никакого отношения к еврейству, разве что замуж вышла, чтобы ехать или еще что-то живущие в Израиле. А вопрос у меня такой. Ну вот сейчас в мире все это крутится, крутится, крутится. Я все время его Почти всем. Неужели это не может вызвать какую-нибудь реакцию? Ну, в конце концов, Канада понятилась. появилась. И, кстати, Канада, ваши врачи, и там кто-то в Израиле тоже собирается устраивать такие... Почему вы об этом нам не рассказали? Я скажу, не, не очень понял суть вопроса, но я, вы спросили, упомянули Канаду и хорошо, я отвечу. И, как бы, на мой взгляд, то, что происходит в Канаде сейчас, э, это не совсем то, как видят. То есть, скажем так, меня очень сильно раздражает то, что э, в Израиле, как и в других западных странах, практически ничего не рассказывают о... Э, протесте дальнобойщиков канадских, по сути дела, в кана... сопротивлении канадского населения правительству Триду. Мы об этом просто ничего не знаем. То есть если бы не было телеграмма и э, каких-то подкастов оттуда, из Канады, то мы бы вообще ничего не знали. Наша пресса об этом не рассказывает ничего. Это, безусловно, возмутительно и подло, и мы понимаем, почему это происходит. Я почти уверен, что... Э... Неправильно считать, что это всего лишь протест тех людей, которые сопротивлялись тем мерам, карантинным, которые были введены трудом. На мой взгляд, все гораздо глубже. Безусловно, карантинные меры, те э, санкции, которые трудо э, как бы наложил на Штаты, они стали триггером. Но протест он гораздо глубже. И протест против самого правления трудом, а не только его каких-то э, санкций, конкретных карантинных действий, правильных или неправильных. Поэтому то, что происходит в Канаде, канадцы осознали, какое ничтожество и неправильно. Американцы и израильтяне, как вы знаете, вроде как осознают, но сделать ничего не могут. Это грустно, это печально, но будем надеяться, что все-таки у нас остались демократические методы и будут выборы, на которых мы эту, эту ситуацию изменим. Добрый день, пожалуйста, Фильм. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Александр, вот вы правильно заметили о том, что Байден еще в предвыборной кампании не скрывал о том, что в случае его избрания он станет вернется к ядерной сделке с Ираном. Вот. А как же э, ваше правительство сейчас может отреагировать, когда у вас у власти практически всю вашу все ваше правительство держит э, в узде э, яркий представитель Ирана в Израиле, Махмуд Аббас, ведь от его решения зависит очень много вашем правительстве и вообще от Израиля. Ну, позвольте, я наведу некоторый порядок. то есть Немножко перепутались у нас аббасы и их связи. То есть есть Махмуд Аббас, это бандит из Рамалы, преемник Арафата и глава палестинской администрации. Есть Мансур Аббас, это совершенно другой аббас, и он представитель братьев-мусульман, и он в правительстве Израиля. Братья-мусульмане э, как бы не такие уж прямо э, марионетки Ирана. Там все сложно. И я, например, не думаю, что Мансур Аббас напрямую э, работает с иранцами. Он работает с Хамасом. Хамас сказать, является протежей Ирана. Но это как бы не, не прямая связь. Э, в вопросах, которые касаются Ирана, э, Проблема не в том, что Мансур Бас мешает нашему правительству. И тоже не надо делать из него такого прямо теневого паука, который все может и все. Он умеет давить, он знает, как выдавливать деньги из этого правительства и как продвигать интересы бедуинов по захвату Небиба. Но не более того. Проблема в том, что во главе страны стоят э, три очень неумных человека. Я очень мягко говорю. Это очень неумный Беннет, очень неумный Уапид и очень неумный Ганс. Ганс из них самый, э, может быть, разумный, но тоже дурак. Вот. Единственный как бы, человек, не дурак, это Либерман. Но Либерман, мы понимаем, у него другая проблема. Он мафионер. Он э, занят тем, что так сказать, распиливает государственный бюджет и обслуживает интересы э, не Ирана, но, как видно, э, людей также не, не особенно так сказать, заинтересованных э, в том, чтобы продвигать интересы Израиля. Вот. Когда-нибудь, возможно, мы будем знать больше о том, э, чьи интересы продвигает господин Либерман. Но сейчас, к сожалению, от него колоссальный вред в правительстве. И три идиота, которые возглавляют наше правительство, они, конечно, не, не могут справиться ни с Мансуром Аббасом, ни с Махмудом Аббасом, ни с казнократством, ни с проблемой э, иранской, которая сейчас возникает и встает как асфальт дыбом и бьет нас по голове. Давайте теперь вот о чем. Скандал, который разразился в Израиле, который, скорее всего, коснется и нас после того, как пройдут выборы, поскольку... Мы тоже, наше Федеральное бюро расследований закупило лицензию Пегаса, вот этого э, софтвера шпионского. Вот об этом. А сколько, сколько у нас времени, Сергей? У нас 10, 10 минут времени. Давайте попробуем действительно. Потому что э, мы на самом деле об этой проблеме говорили. И вот расследование, которое было опубликовано в издании «Калькалист» на Этой неделе оно не только подтвердило то, что просачивалось СМИ на протяжении последних недель, подтвердило сообщение о незаконной полицейской слежки, установленной за множеством израильтян, в том числе за жителями Иудеи -Самари, и Самарии, мэрами, и бизнесменами и политиками, но и раскрыло чудовищные масштабы этого вопиющего нарушения всех мыслимых норм, которые уже было названо землетрясением израильским. То есть его сравнивают с там с чем угодно, по большому счету, это, конечно, фантастический стандарт. Доказательства того, что полиция незаконно, без получения на то каких-либо юридических санкций, вела слежку за огромным количеством рядовых израильтян, прослушивая их звонки и получая колоссальное количество информации из их сотовых телефонов и с помощью э, вот этого самого Пегасуса, шпионского программного обеспечения, оно накапливалось все больше и больше на протяжении последних недель. Но публикация расследования в «Калкалист» э, израильском издании она вызвала настоящий шок во всей политической системе. Многие политики и общественные деятели сейчас призывают к созданию комиссии по расследованию этого пьющего скандала. И, э, по сути дела, список лиц, подвергшихся незаконному прослушиванию, он колоссален. Речь идет о сотнях, некоторые полагают, что о тысячах человек. В том числе это лидеры массовых протестов, это генеральные директора министерств финансов, юстиции и транспорта и коммуникации. Это по меньшей мере четыре мэра города. Это огромное количество свидетелей, допрашиваемых по делам Натаньялу. Это непосредственно сын Натаньяо Авна, это советники, соратники бывшего примера Натаньяо, вот, это известные бизнесмены, главы рабочего комитета концерна космическая промышленность Израиля и огромное количество еврейских жителей, поселец людей и Самарии, за которыми у вас слежка в канун сноса еврейских поселков. И следует понять, что во всех этих случаях полиция прямо нарушала существующее законодательство, то есть действовал абсолютно незаконно. И более того, она вообще внедряла шпионское программное обеспечение еще до начала расследования, другими словами, без каких-либо законных полномочий или законного разрешения, которое требуется для организации прослушивания телефонных разговоров граждан страны. То есть полиция, которая была призвана охранять закон, она его самым выпьющим образом нарушала. И... Э, э, Трудно игнорировать, кстати, очевидный чудовищный факт, который состоит в том, что главной целью всех незаконных полицейских прослушиваний по сути дела являлся действующий тогда премьер Натаньял, также его семья, его соратники и советники. То есть речь идет не только о нарушении нормы законов демократического государства, но по сути дела о тяжелейшем нарушении в сфере безопасности государства. А учитывая э, те последствия э, вот этого расследования судебного процесса над Натаньял, это по сути дела... Мы говорим о совершенном полиции и прокуратуре И действительно, возможности программного обеспечения Pegasus, разработанного израильской компанией НСО, она, они чрезвычайно широки. Эта программа может быть легко внедрена издалека, то есть без физического контакта с вашим телефоном. Она записывает и передает все, что делается на зараженном или мобильном телефоне. Она передает все, что как бы все ваше использование, то есть все, что связано с WhatsApp, поиск сети в интернет, отправка текстовых сообщений, звонки, все. Кроме этого, программа это способна включать микрофон и камеру мобильного телефона без ведома, конечно, вашего, для того, чтобы снимать и записывать все, что происходит вокруг. То есть речь идет об очень мощном шпионском инструменте, который выполняет запись, съемку, прослушку скрытым образом и это практически невозможно. И был он создан израильскими разработчиками компании NSO для использования спецслужбами, исключительно в сфере защиты безопасности государства и его граждан, для борьбы с террором, например. Интониал, который выступал на этой неделе, он сказал, это как если бы э, бомбардировщики из израильской армии, вместо того, чтобы бомбить наших врагов, Хамас, например, они бы стали бомбить граждан страны. Вот есть такое выражение в России, да бомбить Воронича. То есть вот это именно то, что произошло. И э, ответственными основными за этот ужасающий скандал являются полиция и прокуратура. Но если даже расследование будет начато, если оно будет вестись должным образом, то само собой совершенно неочевидно. Мы, э, как бы, мы увидим, сколько еще политиков и людей было вовлечено в эту аферу, позволяли ей продолжаться, способствовали ей, и сейчас пожинают плоды этой аферы. Но самая большая проблема, очевидно, заключается в том, что это пьющее нарушение закона существовали те самые органы, которые, собственно и должны отвечать за соблюдение закона, и теперь должны будут начать следственные действия по выяснению всех обстоятельств. И, разумеется, в нынешней ситуации полагаться на них в расследовании самих себя просто невозможно. При этом в полиции были люди, вроде генерал-майора полиции Горанира, которые давно предостерегали о подобных процессах, происходивших в полиции. И, кстати, все это закончилось тем, что идущий начальник полиции, Аль-Шейх, он просто их выкинул из полиции. и Таким образом, все это, вся критика внутренняя была подавлена. Поэтому как дальше будет развиваться ситуация, совершенно непонятно, потому что, с одной стороны, возможно, это действительно началась война между группировками: полиция, прокуратура, судьи, те люди, которые те группировки, которые присвоили себе власть в Израиле, сейчас они начинают как-то друг друга поджимать. И в этой войне между мафиями израильскими, так сказать, возможно, э, израильские обыватели, израильское общество немножко выиграет, потому что они друг друга чуть-чуть постреляют и по, по, поломают. Но в целом это выглядит совершенно ужасно, потому что ясно, что э, это колоссальный скандал, и по большому счету полиция, э, правительство сейчас пытается спустить на тормозах, а с прессой у нас просто абсолютно полный завал. То есть если раньше в Израиле в десятилетии Натанияу было возникло большое количество как бы э, разной прессы. Была левая пресса, была правая пресса, была сказать, те, кто как бы не туда, ни сюда. А теперь мы видим просто, как все э, источники правой информации, они постепенно закрываются, и смен... в них сменяется руководство. То есть э, Израиль Айом» — флагман, мы об этом говорили уже тоже, к сожалению, флагман э, правой прессы в Израиле. Там ушел редактор, ушел заместитель редактора, и уже видно, что э, этот, э, эта газета поменяла свою направленность и тоже участвует в словах и похвалах правительства. Э, вчера э, да, вчера был, уволен, э, в, был вышвырнут из радиопрограммы «Армейского радио» э, правый комментатор Яков Бардуга, один из самых известных человек, который превратил свою передачу в очень рейтинговую, поднял ее рейтинг и привлекал огромное количество людей, его вышвырнули именно за то, что он говорит, э, не то, что хочет услышать нынешнее правительство. Э, одновременно пост, может быть, для наших американских радиослушателей самое как бы, важное, интересное, англоязычный источник, пост на английском языке, газета, которая в общем-то, во многом, ну, я ее не считал правой, но она явно не была левой, она продвигала сионизм, это, кстати, умеренно центристский сионизм. Там тоже сменилось руководство, и тоже сейчас эта газета превращается в очередной левый источник. То есть ситуация в Израиле сейчас в этом смысле просто катастрофическая. У нас практически кроме социальных сетей, твиттеров, телеграммов, отдельных журналистов не осталось больше источников информации. Но есть на самом деле один телеканал и один э, радиоканал, которые правые слушают. Для большинства из они просто неизвестны, никто не знает о их существовании или знают, но как бы не очень интересуется. И популярность этих каналов, конечно, достаточно низкая. Все остальное, все остальные поют осану правительству. И это плохо вдвойне. То есть плохо и потому, что у нас нет свободы слова, и потому, что нет никакой обратной реакции правительства. Если, как я уже говорил, при Натаньяо пресса была против правительства, и поэтому правительство Натаньяо действовало исключительно грамотно и хорошо. Оно просто не имело права на ошибку, его порвали на части. Нынешнее правительство кладет ошибки э, одну на другую. И они точно знают, что их отмажут. Им ничего за это не будет, потому что пресса за них. И что бы они ни сделали, никто об этом ничего не скажет, все спустит на тормоза. Это очень-очень а беспокоит. А вот это военное радио, это радио, которое финансируется правительством, очевидно? Финансируется мной, как налогоплательщиком. Я понимаю. Государственное радио, оно подчиняется правительству и увольнение последнего как бы, правого радиоведущего, но безусловно, суперполитическое. Это суперторрупция. То есть Натаньяу пытаются наесть обвинения за вещи как бы, несовмест... несравнимо менее серьезные. А здесь нам откровенно дают понять, что вот правительству не понравился радиоведущий, который э, э, ругал правительство и хвалил Натаньяу, его выкинули и... Нормально, ничего никакого расследования этого дела даже не собирается. Наоборот, вместо этого ведущего назначают как бы откровенно левых представителей нынешнего правительства. Совет. Понятно. Александр, огромное спасибо, как всегда, очень интересно и содержательно, и до встречи в следующий раз. Мне очень жаль, что каждый раз, как бы с каждым разом мои новости э, все менее и менее радостные. но, к сожалению, это то, что мы имеем. Будем надеяться, что вот скоро, скоро еврейский праздник будем. Я очень надеюсь, Десёлый. что как в, этой, в истории еврейской курин приносил нам какое-то освобождение, мы увидим что-то хорошее и э, в этот раз, в этом году, на этот курин тоже. Спасибо. Спасибо, Александр. До следующей встречи.